Всем привет, ребята, у меня шатфозлы канал Токаналдеве, и сейчас я перемещусь перемещ в другое место. Тетка-так, скажем, телепорт, без монтажа. На ну, что, тут надо прыгнуть, чтобы сработало. Раз, начнем три. Раз, два, три. Вот, оказались мы в ванной. Ну что, такое короткое видео у нас получается. Ну что, с вами я был Ишат Возлыв и канал Деви. Всем удачи, всем пока-пока.